Всем привет, кристаллики! Вы на канале Анна Кри. И сегодня я вас научу делать переворот вперед на одной руке. Чтобы научиться делать переворот вперед на одной руке, вы должны уметь делать мостик и переворот вперед в принципе. Если не научился, переходите в эти мои видео, как делать переворот вперед. Оно будет тут на подсказочке и тут в конце видео в описании. Поехали! Подпишись на канал. Разогреваемся. теперь я знаю. I got your attention Сумна, сумна, не забывайте менять. Не забывайте руки менять. Делали перебор вперед на обеих руках, а теперь мы будем делать на одной руке. Но мы вторую не убираем полностью, а поставляем для подстраховки. Теперь убираем руку подальше. Все у нас так получилось, а теперь забираем, ставим руку за спину и пробуем сделать так. Но на всякий случай поставьте себе подстраховку, матрасик какой-то поставьте. <музыка> <музыка> ну что, да, если вам понравилось, подписывайтесь здесь на канал, ставьте лайки и напишите в комментариях. <соценно> поставь лайк, подпишись, поставь лайк, подписывайтесь. <музыка>